Работать при э, паре высокой температуры апохалом, а не веником. ну хорошо по совокупности факторов, хорошо и веником, хорошо и апохалом. Ну, близкий контакт при высокой температуре. и зависит от людей, от человека, насколько он крепкий, насколько он банщик, насколько ему это нравится, не нравится, насколько позволяет ему здоровье. И совокупность всех факторов будет играть вот это. Но вы, тем не менее, первый пар готовите под апахалом. Покажем апахал Обычная апахал. То есть пар нагоняется не веником напарящихся, напарящихся а апахалом такого вида. веники следующей частью после апахала. Первый пар будем сдавать в печку с открытой дверью, чтобы на разницу температуры у нас еще все вышло. И, и запахи все, все ненужные то есть как первые несколько шарик, которые мы подаем в печку служат для того, чтобы догнать просушить да. и выветрить Папа. запахи из пареного помещения еще хуже, Пока еще чуть -чуть. старайтесь, старайтесь, плохо старайтесь лицо, улыбайтесь, вас снимают камеру хотелось бы отметить, что на этот голос выбирает бывает особо всего улыбаться Самый неулучный. Я чуть назад отъеду. Окей, апокала, мы... э, разгоняет ну, пар равномерно по всем углам. Аккуратно, очень мягко, давая э, парильщикам возможность почувствовать именно э, Как раскрываются пары? На коротком промежутке, ну, скажем, горячий пар, назовем это так. Он садится быстро, от опалкала, и держится недолго, но этого хватает, чтобы почувствовать всю прелесть. А по надо снять. Три раза по обычай.